Ежедневно люди творят ужасные вещи, но животные до сих пор не теряют в них веры, ведь только человек может им помочь, если они попали в беду. Эта чайка зацепилась за рыболовную сеть, намотанную на электрическом кабеле, и чтобы ее освободить спасателям понадобилось 7 часов непрерывной работы. Этот парень бежит на помощь маленькому котенку, которого сбила машина и пытается сделать все возможное, чтобы вернуть его к жизни. Его усилия оказались не напрасными. котенок вновь начал дышать и теперь обрел дом, в котором о нем позаботятся. В Индии этот осел упал в септик на строительной площадке и просидел почти сутки в канализации, прежде чем этим парням удалось его достать. Посмотрите, как он счастлив, когда ему вновь удалось оказаться на свободе. Это видео доказывает, что в мире еще остались добрые люди. Когда эту касатку выбросила волнами на берег, совсем незнакомые люди сплотились вместе, чтобы помочь ей вернуться обратно домой. Люди в лесу нашли этого быка, у которого долгое время на шее была затянута веревка. Они сразу же отвезли его к ветеринарам, которые аккуратно смогли ее снять, а также обработать и замотать рану. Маленький тюлень застрял головой между камнями и никак не мог оттуда выбраться, но эти ребята помогли ему вновь вернуться к своей маме. В филиппинских водах два дайвера увидели огромного ската у которого был разрезан плавник из-за намотанной на нем лески, но к счастью ему удалось аккуратно ее снять и остается только надеяться что плавник сможет зарасти. Этот голубь застрял клювом в карнизе дома и чтобы ему помочь освободиться этот парень нашел длинную лестницу чтобы до него дотянуться. Эта змея упала в канал, и если бы не этот смельчак, то она бы никак оттуда не выбралась самостоятельно. Этот кенгуренок не смог перепрыгнуть забор из колючей проволоки и запутался в нем задними лапами, но к счастью этот парень его заметил и помог его освободить. Этот пес упал в колодец и из последних сил пытался бороться за жизнь, держа голову на плаву, но к счастью его вовремя заметили эти люди, которые не побоялись спуститься за ним. Долгое время эта тигровая акула плавала с сетью на спине, которая мешала ей нормально расти, ей сильно повезло что ее заметили эти дайверы и помогли ее снять. Маленький леопард упал в огромный колодец и если бы не эти люди, то вряд ли бы ему удалось вновь увидеть свою маму. Когда этот буйвол упал, он не мог самостоятельно встать из-за своего огромного живота. И если бы не эти ребята, то он бы так и продолжил лежать там дальше. Этот маленький слоненок упал в ливневый колодец. И чтобы вытащить беднягу, пришлось его разломать. Этот молодой олень застрял в металлическом заборе и никак не мог выбраться, но его заметил хозяин дома и чтобы не напугать зверя, он накинул ему на голову простынь и помог его освободить. Эта собака долгое время стояла на обочине, чтобы кто-нибудь остановился и помог ее раненому другу, которого сбила машина. Это редкий гигантский пресноводный скат, который попал на мель, и эти люди помогли ему вернуться обратно в воду, чтобы сохранить его популяцию. Эта птица из последних сил пыталась держаться на плаву, и если бы не эта женщина, то вряд ли бы ей удалось спастись. При помощи экскаватора этот парень помог выбраться уткам, которые застряли в грязи.